привет с вами рома и кто кто говорит ты себя часто переименовываешь я кто-то не такой ну который я короче я тот кто все время снимает видео с ромой океман ну он себя уже по-другому называет я не знаю почему он не говорит короче я играю левым он правым Стойте. Помнишь? я забыл а сказать я я это кеда. Я забыл, я забыл сказать, мы so, играем really? в Mortal Kombat, Kombat 10. и я забыл сказать, что извините, если нас плохо слышно. Ну, просто сделайте на всю катушку. Ну, не прям так, чтобы... Э -э -э -э. Так, я не знаю, кого я выберу, я, наверное, выберу... Я уже придумал, кого я выберу, а ты уже выбрал. Ты, ты, ты, ты это ты. <муха> я такеда, я такеда играю. Я чувствую о чем? Давай я выберу. Давай я тоже. Блин, хотя я наугад выбрал, мне не важно было на кого. я даже не смотрел, кого я выбрал, а какую я выбрал. Ай, блин, оно слишком громко, давай потише и сделай. Подожди, я сейчас гляну. Да не смотри комбинации, да хватит. Ага, сейчас, сейчас сейчас. Подожди. Да хватит, это только видео. Ты в курсе? Чем дольше видео, тем дольше вылажится. Так что давай не надо вот эти все комбинации. Блин, не на надо. Сами будем догадываться. Подожди. Всё. Подожди. Всё. Всё. Ну хватит. Да, я даже твои не смотрел, Я все знаю уже. Ай, блин, так да как громко. Оно мне по ушам прям бьет. трупаком. И трупак в землю упал. Хочет этой бич комбинации, по ушам она бьет, а я потише сделаю. Ну просто нереально, вот прям по ушам бьет, мне неприятно лично. Ты меня кинул, ты блин. Дяди, а вас кинуть можно? Хочет ту же самую комбинацию выбирать, ты давай не надо. Да я люблю. А я, я, я, я. Ну, не ш... ну хватит те же самые комбинации. Конечно так нечестно, ты всегда те же комбинации. Да, да, а, я победил. Да. Ну только теперь ты проиграл Ты же, блин. Я не, блин. А я ты... Рома, Зес, Ютуба. Ты меня, ты меня не путай, давай. А теперь ты меня не путай. Покушай. О, О, а косточки все поломались. О, у тебя что-то зубки поломались. Ну, это как-то уже, это лишнее, уже. И не только зубки, и череп. <laughs> не бойся. И, кстати, извините, если меня плохо слышно, но я полазил по настройкам бандикам, а больше Отойди. ничего не получалось. Тайней. Я отошел, видишь, Ты я дальше... так... меня Меня темные силы, силы не пропускают. Меня темные силы не пропускают. А, все, пропускают. Теперь тебя не пропускают. Что ж такое? Вау. Ну, не надо все, на не всегда. Хотя бы не выбирай такеду. Хотя бы такеду часто не выбирай. Хотя бы, чтобы разнообразно было. Мне очень токеда нравится. Ну, нравится, ну, молодец. Ты, честно, ты все тоже комбинацию делаешь, конечно, я проиграл. Ты же все тоже комбинацию делаешь, конечно, я проиграю. Да, мне такеда очень нравится. Так ну, ты выбери, конечно, другого, не всегда же такеду так же неинтересно хорошо. смотреть. я сейчас другого выберу. Просто всем будет неинтересно тогда смотреть, если мы одним такедой будем играть. Утям задумал. И я только такедой, наверное, и буду играть. Нет, ну сам додумайтесь, ну интересно разве смотреть, как все время, тем же самым. Не убирай, такие иду, все. Или я его выберусь, если ты его выберешь. А я им хорошую комбинацию знаю. Пошучу, я не знаю. Ты кого, кого... Я не знаю. Ты ты, я ни сказать? разу Скорпионом не играл. Так вот молодец, А, вот а ты, играешь. А ты можешь Сабзира выбрать? Как раз, раненство. Вообще-то, по правде, его семью убил не Сабзира, а вот этот Куанчий понял но все равно оно я хочу каждый как хочет выбирает и что ты не выбираешь стиль выбирай стиль красивая же так я не знаю кого мне выбрать Джонни, Джонни Куч ой ладно Джонни Кейдж так а как, на какой карте да, блин не жми на пятерку сказал бы какую выбрать я бы эту выбрал руины города понял руины города нет я знаю а. бруталити Джонни Кейчем. Я его использую под конец, если я выиграю. О, что это я сделал? Ты какашку какую-то кинул. Ага. А! Я ж не просил! А, мой! А. <смех> На! <смех> На тебе! Как у тебя уже экстрейл накопился, эй, ты, говнюк! тебя уже экспрейн накопился. Я не говнюк, я скорпион. Ну молодец. Я не про скорпиона даже, а про тебя. Ты же за него играешь. Оу. <свистит> Щет. Да блин, не надо все. Ли, не а я не самое. знаю, что я делаю. Не надо все то же самое. Это экстремальная битва. Я хочу сделать бруталити. Видел, я тебя пальчиком, а, пальчиком атаковал. А -а. честно, ты меня в угол загнал, на. Google. <смех> в угол! В гугл, а не угол, знать надо. Молодежь, блин, такая пошла. Не знает даже, что такое Google. Знает. <смех> Только я больше знаю. Про угол. Ты, больше, ты знаешь, что такое Google, но больше знаешь О, про угол. О, стоп, стоп, стоп, ты меня уже немножко покорил. А я хочу над тобой братан, бра братан такой, братан. Братан сделать брутал эти. Только это все равно это мой это мой первый раунд, который я выиграл. Блин, мне что? тоже надо выигрывать. Сам задумался. Ну, нечестно же. Ай! Эй, так нечестно, Савря, в одно место бить. <и> <и> Блин, на случайно опять это комбо сделал. Я его под конец сделаю. О, у меня кулачки желтые с банановой кожурой. Слушай, покупай недорого. Сейчас куплю. Ай, блин, я хотела это купить. <свят> все, куплено уже поздно. Ты опоздал внучок. Ты опоздал все куплено мной уже. Да ну хватит, это делай. Потому что я думал брутал сделать, а оно еще не успело сделать. Это брутал идти. Вью, <связывая> я сейчас бруталити сделаю, подойдет, подходи сюда, Тюрмоля, у тебя мало жизни, я сделаю над тобой бруталити, я уверен. Дай мне сделать бруталити, ты, скорпиоша, дай мне сделать бруталити. <связывая> <связывая> <связывая> а, башка отлетела, как так может быть, как башка отлетать, если ему Только <связывая> вообще, <связывая> вообще в другое место бьет. и по башке живет его башка отлетает. А я думаю, я знаю. Это вообще, mm. это же нереальная жизнь. Радуйся, а не что нереальная. А так бы, если бы реальная была, то какашка была бы. Так, кого следующим мы Ой, блин, я не этого хотел. Я буду рептуилом. Рептайлом. Рептуилом? Рептилией я буду. Рептуил. Я буду рептилией. Ой, ты горой будешь, ой, как тебе не повезло, ты горой будешь. Кстати, скоро на моих видео даже, виндио, блин, я сказал виндио, видео будет даже и монтаж, может быть. Если, я, я пока еще не скачал программу для монтажа, тогда я тоже эту карту выбираю. А я не выбирал, я просто нажал, это логично. Кстати, ты ближе к микрофону, так что не удивляйтесь, если меня хуже слышно. Думашнее ты ты можешь... Я сняю! А, нет, у меня не тот режим стоит. У меня не тот режим. Я не могу стать невидимым, братик. <свист> братик! Иди сюда! А, нет, я тебя наоборот отодвинул. <свист> а как это? А помни что? Подойди ко мне. помнишь что? Нет, я не хочу. Я здесь посидую. Ага, а я в тебя рыготу-блевоту... Это рыгота меня <с> Да хватит это делать! Иди ко мне, я тебе покажу прикол! Я нашим зрителям это покажу! Подожди. Ты какашка! Хочешь больше рыготы? Хочешь? Да! давай! Эй! Вот моя блевота, <hotels> я в тебя плююсь! как я это сделал? я сам даже не знаю. Да блин, подойди ты уже! Нет. Блин, ходит в люботу это свое. Ну подходи! <свистит> ой -я, ой -я, ой -хи -хи. А с другой стороной прыгай, с другой стороной <свистит> обнимашки, блин! Ты нам на Млокс нажал? Нет. Нажми семерку и еще раз блок. А-не-не-не-не-не-не-не, -не -не -не -не -не. прыгай! Ля! <свистит> Так походи ко мне, будешь пить водицу. Нет. Эй, Нет. Илюша, будешь пить водички? Хочешь водички? Нет, ко мне подойди. Я как помню, во дворе сегодня у нас вчера было, помнишь, что Илюша, хочешь водички? А этот мальчик сказал, отстань! А? Как я тогда смеялся? Вот как раз вот этот случай. Что это? Новые очки. Это не очки. А скидкой. И хороший новый полированный пол. Поль. <решит> не обнимай меня. Это не люблю. Хватит. Мне... Хватит. Подержал на обычном малюсеньком языке. Хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит. Хватит уже своим хасохватит. Хватит, хватит. Ой, ты видел, как я прыгаю круто? ты свою э, дольку и X-Ray пропукал. Потому что ты использовал комбо и при этом нажал кнопочку для X-Ray. И из-за этого немножко долька X-Ray у тебя пропала. Потому что она была усиленная. Этот, твоя комбо. Блин! Ты мне X-Ray остановил! Все! Смотри, уста ты сейчас сопля синяя потечет. Или это водичка, или ихние слезы. Видишь, уже течёт. Только уже перестала. Эх, хватит свои сопли, оттуда вырыгивать. хватит меня этим ком побить, ты за дольмаль. Слющик, ты за уже. Куда пошла? Куда пошла? Гору победил. Я случайно F8 нажал. Я думал, это будет пауза, а это пауза в самой игре. Я планировал один прикол с ним сделать для вас в конце, но он не получится. Ладно, выбирай тогда Такеду, а я Джеки Брист. тогда это его покажем мне в паузе. Ну и будем уже заканчивать. Я думаю, так много специально снимать не надо. А давай это, помнишь, как? раз мы этого а, а, пучеглазика когда ты делал а давай потом потом потом давай в следующий раз выбирай я буду этой а ты будешь такедой помнишь этот прикол эй девушка он мне прикалывает мы им покажем ну и заодно подберемся давай на карте с бабулей мне нравится бабулей швыряться бабуля мед. бабуля всех обметет бабуля мед всех убьет так, это ничего неинтересно. Давай, ты иди ко мне, а я отхожу от тебя. Али, говори, девушка, эй, отвали, эй, отвали! Эй, девушка? Я, я лучше говорю, эй, эй, девушка, отвали от меня! Я не буду для тебя суп готовить. Не надо. Не надо. Ну и хорошо. Зато мне меньше со с этим супом, потому что я готовить суп не умею. Молодец. Потому что ты девушка. Блин, я экстрай. Пропукала. Бабулька улетела. Бедная бабуля. А, ваш, ваш рейс пропукан. Бабулька улетела. Следующий рейс придет через три года. С бабулей. Ай-яй-яй. Подойди. О, стой, стой, стой, стой. Да, я уже уже, реально. Да нормально подеремся Последний вот этот бой. Побеждает. Но я последний вот этот бой сыграем, мы будем уже закрывать. Прошло три года. Новая бабулька не появилась. Ты меня обманул. Обманщик. Жулик. Такеда, такеда, такеда, такеда. Такеда, такеда. Такеда, такеда. Обманывает, вот бабулька не приехала, уже три года прошло. А что выделяемся до сих пор? Три года целых. А я думаю, я знаю. Бредом страдаем, вот деремся. То, что это уже Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Там там, там какой-то бычок, видишь, у то есть синим стоит бычок. Бычок на серых ножках. Вс, я хорошо я теперь играю. Я, я наловчился теперь. Фанал раунд. Так, а сколько кто? Сколько мы раз уже играем? Это какой раунд у а. нас? Да раз. стой! Хватит? Ты, ты, ты стреляешь-то? А я не знаю, как я это делаю, так что успокойся. Успокойся, прошу тебя. <смех> Ты, киса, киса, киса, за приходит, ну и за меня тоже Ко мне подходи Подхожу, говори, эй, муженек <смех> это неспешно. О, стоп. куда вы меня бьете, женщина? Женщина? Так мы Да хватит, это уже как-то это даже бесит, хватит, это Давай же нормально подеремся просто, хорошо? Вот уже с этой женщиной, женщина уже задолбала уже. Как-то надоедает у На тебе! На! Ай! Так, я должен выиграть, потому что. Два-два будет. Два-два раунда выигрыша. Потому что ты выиграл и я выиграл. Но теперь нет. Я только один раз выиграл. Да. А вообще я поддавался. Потому что ты же как бы мы только Когда играли. ты поддавался? Ты не поддавался сейчас. Поддавался? Не варим. Стой, у него тут справа что-то чумазает. Потому что я аж поза позавчера уже играю. А ты только вчера. Ну и что, ну и... тем более ей плохо играю, я ей почти не всегда играл, я ей только второй раз. Я, играю. Тоже почти не я ей только второй раз играю, так что. А все, мы уже заканчиваем. А вот и всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Рома и Никто. Он был окиманом, но он свое имя всегда меняет. Окиман, то окиман, то окиман, то окиман. Вот видите, сколько он меняет? Докажи. Никто. Я никто. Ладно, в общем, всем пока. Мы играем в Mortal Kombat. И к вами был Рома и модератор. модератор. А че это модератор? Ну и ладно, не важно. И забыл сказать. Кто-то сказал модератор? Забыл сказать. Я забыл сказать, что. А что? Я что-то еще хотел сказать. Погоди, не листай. Я что-то хотел вам сказать. А, да, точно. Извините, что нас плохо слышно. Стойте, я это говорил, я забыл, что я хотел сказать ей. Хватит листать, я сам выберу потом. Я вот что-то вам хотел сказать, зрителям. Вот только не помню ничего. Ну тогда не важно, в общем, всем пока.